Я, коллеги единомышленники, с вами я Михаил Шилов, автор проекта Макивара.ру Настало время повторить, наверное, ту важную сентенцию, что правильная, хорошая другая Макивара нужна в подготовке абсолютно другому бойцу, который исповедует направление ударных стилей. Вот это уже стало притчей в языцах, то, что Макивара это снаряд для каратэ. Больше того, скажу, что каратэки в последнее время тоже стали забывать, что такое макивара сильно привлекает спортивными направлениями. Но это притча языцах для не для не знающих абсолютно людей, для тех, кто постоянно в теме и в тренде, наверное, заметили, что за последние годы, наоборот, тема макивары стала набирать большую популярность. И в последнюю это происходит благодаря мне. Я Михаил Шилов, автор, разработчик и изобретатель макивар МБШ и камертон Шилов. Это макивары круглого типа с регулировкой жесткости и упругостью сопротивления. Вот. Отдельно и более подробно об этих макиварах вы можете узнать на сайте макивара.ру и на канале на ютубе который посвящен тоже макеваре, а также моем моем апплэйлисте макевара на канале на ютубе. Вот. Но я хочу сказать, что, понимаете, были времена, когда боксерский мешок тоже не признавался в подготовке мотадептами восточных боевых единоборств. Не признавалась ни пневматическая груша, ни работа на лапах, ни что-то еще. Существовали какие-то прерогативы для работы на снарядах, которые люди использовали характерно для своих стилей и направлений. Но за последние десятилетия интеграция стилей она приводит к тому, что люди заимствуют в своей подготовке различные и методики работы. И снаряды, и техники, и так далее. То есть, все становится унифицировано. И такой уникальный снаряд, как у пробы мукивара незаслуженно забываемый какое-то время, он сейчас а, находится на новом каком-то подъеме. То есть, это не платой это, наоборот, экспоненциальный рост. Почему? Потому что, если снаряд действительно хорош, он должен обязательно, это и есть, это то, что должен, это и есть, набирать свою популярность. Почему же снаряд настолько актуален и необходим? Дело в том, что сейчас набирают огромную популярность такие виды боевых искусств, как ММА и различные смешанные стили. В этих видах боевых искусств работа ведется практически голыми руками. Или в таких незначительных накладках, которые руки защищают ну, так значит, относительно. То есть они защищают их больше от сечек, то есть защищают кожу, но не защищают руки от серьезных каких-то повреждений, если кулак или кисть не подготовлены к удару. То есть если удар приходится в незапланированную мишень, и удар находится в лоб, в локоть, в колено, в свой буристы с большеберцовой кости, в свод череп до да незапланированных, то это еще и не загибнированной рукой, не закрепленный просто разлетается обхват потому что удар очень мощный очень хорошо поставленный что сыроднее очень хорошему заряду должен в патроне то есть много пороха хороший ствол хороший выстрел мощный который может все разрушить А пуля изо льда из хрусталя не знаю, из свинца мягкого или ну, пластилина вообще да? И в итоге пуля разрушается. Она способна нанести серьезные повреждения, но она повреждается сама. И это неправильно. Это дело, это лишает боевые искусства такой важной составляющей, как оружие. В любом боевом искусстве прежде всего есть оружие. Ну понятно, в тех видах, в которых там присутствует а реальных там имеет это все не переносный, а самый прямой смысл. То есть, если это, предположим, кендо, то это меч. Да, если это, это фехтование на шестах, это бо-джо, там, не знаю, еще какой-то вид. Вот. Это, если это кабудо, то там различные другие виды оружия. Для мастера жидовых искусств, которые исповедуют бой голыми руками, оружием являются его руки. Ну, или ноги. То есть, ударные поверхности которые непосредственно являются частями его тела. То есть у него нет ничего искусственного, чем бы он ну, на сюда. Естественные его анатомические структуры. И вот если в боевом искусстве оружия нет, то боевое искусство просто профанируется. Чтобы этого не происходило, чтобы профанации не происходило, в боевых искусствах, где оружия нет, Должно быть оружие в виде собственных ударных и поверхностей. И вот только работа на своих снарядах способна формировать такие ударные поверхности, формировать такой ударный снимал, формировать такие ударные части, которые будут сродни к настоящему, разрушительному оружию. Вот это очень важный момент. Поэтому если люди занимаются боевыми искусствами, боевыми направлениями, а не чисто спортом, в котором там, важно набирать очки, там, дриблинг важен, какая-то а, только тактика, стратегия, но неважно не важно, какая-то прикладная составляющая, которая может даже в жизни и, и не пригодиться никогда, то искусства как такового там нету. Ничего плохого в спорт нет абсолютно, понимаете? Так то же самое, положено, если люди занимаются всю жизнь, представанием, Миспочан, да? То есть на абсолютно безопасном оружии, таком, как стоит такие колбаса какая-то поролоновая, там все такое прочее. Все это нормально, вполне. Понимаете? Но ну, до тех пор, пока не будет в руки взято реальное жесткое э, оружие, которое можно нанести серьезные травмы, э, понимание о том, как работает оружие, не придет. И поэтому человек, который собирается серьезно заниматься ударной подготовки, мы должны обращаться к такой теме, как укрепление ударных поверхностей и постановка максимально сильного и пробивного удара. Снарядов для этой цели существует огромное множество. как различные и тяжелые мешки, и настенные подушки и так далее, и так далее, и так далее. Но ни один из снарядов не обладает такой темой, как упругость реальная. То есть упругое сопротивление, которое экспоненциально нарастает по мере э, деформации э, э, снаряда. Вот, если, предположим, у вас есть какой-то мешок скажем, тяжелый, ну это песком насыпан, он вообще деформируется буквально на миллиметр. Если же это мягкий мешок очень, то он тоже то он будет деформироваться намного глубже, но он не будет. Э, давать свое сопротивление с самого начала момента контакта. Понимаете? то есть если мешок мягкий, то он настолько мягкий, что первые несколько сантиметров, если он ну, заминается реально на 10 сантиметров, то первые несколько сантиметров он должен вообще проминаться как бы никак. То есть не встречать сопротивление совсем никакого. Если же это. Мешок, который будет оказывать сопротивление, то здесь все наоборот, он будет очень жесткий, он не будет заминаться на 10 сантиметров. Вот это вот очень важно понимать. И только упругие то есть, снаряды, упругие мотивары способны с самого момента контакта начать оказывать реальное сопротивление и сохранять его либо до точки произвольной метастановки, либо до того -то момента когда будет исчерпана возможность самой деформации как таковой то есть если это без ограничителя, то она если, сломается ну если она довольно жесткая и очень плохо гибкая да. либо вот как макевары мбш и камертон конструкции мои они встретят сопротивление подбойника то есть боек врубится в отбойник и все на этом собственно говоря произойдет остановка приема уже не вот, значит, так работает, соответственно, макевара упруга. И чем, чем она еще не ценна? Тем, что, понимаете, у макевару удар наносится реально в жесткую мишень. В жесткую. Ну, мешок он, если мягкий, не мягкая мишень. Макевара – это жесткая мишень. из-за того, что она жесткая, это оказывает очень правильное понимание прихода к ударной поверхности или мишени. Потому что она значит, плоская, это тоже самое важное, вы учитесь правильно представлять ударную поверхность, опять же, на мишень. То есть вы руку правильно приводите на мишень теми структурами, которыми необходимо. Так как макива колеблется только в одной плоскости, это тоже приводит к такой теме, что вы учитесь прикладывать свою силу. В зависимости от угла, под которым вы располагаетесь к макеваре, под определенным углом, таким вот образом, чтобы забивать удар перпендикулярно значит, поверхности мишени. С любого угла, который только есть. То есть вы умеете приводить руку, на мишень так, как надо, и из любого положения, чтобы она легла правильными костяшками, с правильным распределением, сил и так далее. Но мешке вы этого не сделаете, особенно если вы еще работаете в карчатках Там какие-то погрешности в 2-3 градуса, даже в 10 иногда, не влияют абсолютно никак. Вам все равно будет казаться, что вы бьете сильно и мощно убьете вы и, предположим, и даже пусть и сильный, можно, но не теми не местами и не под теми, чуть чуть углами, соответственно, вы теряете э, сам силу, потому что не вкладываете ее точно перпендикулярно мишени. мишению. Она у вас э, в это распространяется под разными там углами, по касательным и действует уже только э, э, ну, равнодействующие которая всегда по себе меньше чем целенаправленно поступать поступательным действиям, когда вы всю массу тела вкладываете в удар. Действие однонаправленно, как массой тела, так и самим вектором предложения силы а, приема. Вот. Это очень важный момент. Это, ну, вот это понимать. То есть вы бьете по жестко но в то же время жесткая макивара бьет себя как мягкий снаряд, потому что она упругая это тоже принципиально важно, вы бьете по жесткому, видно как мягко, поэтому вы травмы не получаете. Так как макевара оказывает сопротивление с самого начала и до конца, у вас э, вырабатывается важнейший аспект постановки приема. Вы учитесь пробивать удар на определенную глубину, не сбрасывая всю силу приема на поверхности контакта. И это принципиально важно, потому что э, одна из самых остационных вот, ошибок при работе на снарядах это то, что если снаряд далеко не пробивается, то и сила сбрасывается, ну, вырабатывается навык сбрасывать ее либо на поверхности мишени, либо недалеко от этой поверхности. В итоге деформируется понимание того, насколько глубоко нужно пробивать. И человек, который наносит удар, бьет по противнику с расчетом тех ну, дистанций, которые выработал при работе, предположим, на мешке тяжелом или на подушке, на стенах. В итоге что получается? В итоге он не вкладывает удар в глубину, если по голове это нормально работает, то при ударе в корпус могут оказаться на корпусе стоксинки, но не будет ни пробитого живота, ни сломанных ребер, для того, что делает удар по-настоящему разрушительным. Ну и если рука защищена и перчатка большая, делать его по-настоящему нокаунтирующим. То есть одно дело, конечно, по месту попасть, четко, по печени, солнышко, когда глубоко проникать не надо, он лежит прямо на поверхности. Другой вопрос, когда вы, вам достаточно попасть в любую часть буквально тела для того, чтобы подвести противника. Вот это говорит о том, что удар по-настоящему и сильно поставлен. Вот. Так вот, из-за того, что макевары деформируются, вы учитесь на глубину пробивать, вы не сбрасываете удары на поверхности контакта, и у вас на всей дороге от момента контакта и до момента произвольного завершения вашего удара и непроизвольного, когда вы там уперлись в какое-то сопротивление, там пробили до позвоночника живота, слава богу. Это как бы фигура речи. Вот. У вас мышцы не выключаются, они формируют определенные кино. Больше того, они не то что все закрепощаются в этот мир, они еще продолжают работать, подключаясь последовательно. Ну, вы можете представить, себе, как, например, на таком примере, как человек как поднимает шкаф или выжимает штангу. Если бы он включал одновременно все мышцы, ну, это не очень некорректный пример, просто важно понимать, что мышцы последовательно работают. То он бы штангу бы там от груди и до верхней точки поднял бы за какую-то десятую долю секунды. Ну, Во-первых, бы он бы все сразу порвал бы все бы связки и мышцы от такого резкого старта, что и бывает, когда, предположим, такие огромные нагрузки в этышенные долю секунды возникают. Например, бегуна на старте, отрывает в, в или еще что-то. Вот. Надо, чтобы мышцы включались постепенно, вырабатывался динамический стереотип, даже при своей работе Пучки должны подключаться последовательно. На одном этапе, как вот, на старте, работают одни, дальше другие, дальше третьи, они наслаиваются одно, подключают другое, третье, производится усиление, синергия. И когда вы уже продавливаете, уже подключаются и мышцы спины, и мышцы живота, кора. И вот чтобы это все произошло, надо, чтобы… Сопротивление было не мгновенным, а постепенным. Пусть даже это происходит какие-то доли секунды, очень короткие, но не мгновенно вместе месте контакта. Потому что самая разрушительная тема – это не когда по поверхности щелкнуть, а когда до проникли насквозь. И это очень четко показывает такая тема, как камешевария. Вот, вот на разрушение предметов ударами. Если человек обладает сокрушительным ударом, он бьет только по поверхности, то есть щелк там вот по кирпичу, по кирпичу ничего не будет. но, скорее всего, всю эту силу, которую нес, не проносит мимо. Он не заносит ее в сами мишени. Поэтому эта вся сила ну, остается в том месте, где произошла остановка руки. То есть на поверхности с этим кирпичом стеной, брусом, доской, в итоге, что разрушено будет, то, что менее крепко. Если все-таки кирпич оказался хрупким, то вы его промяли на 3 там, миллиметра, он может и, и лопнуть, но это, если, предположим, это деревянный брус, который хоть немножечко там отыграет, вы разрушите, скорее всего, всего себе только руку Если вы пробиваете насквозь и видите сразу, ну, мишень вот эту, как бы точку -то, точку контакта не видите, а видите точку КМ -то за пределами смотрите контакта. Вы пронесете свою руку насквозь через ну, препятствие и даже не встретите никакого сопротивления, не почувствуете боли. То есть, ну, как это люди там развивают? Камни, кирпичи, там доски, просто они правильно формируют свое понимание, куда нужно направить к силу приема, что она должна быть не на поверхности. На поверхности вы рука, Если вы проносите за пределы точки контакта, а еще при этом умеете в точке контакта руку не напрячь таким образом, чтобы на этом все закончилось, то есть не сфокусировать свою точку с кем на поверхности. А занести туда дальше, вы не встретите никакого сопротивления. Можно ломать большое количество досок, и здесь уже все лимитироваться будет не прочностью ваших ударных поверхностей а в первую очередь даже, а силой вашего приема. Но ну, конечно, безусловно, и прочность ударных самоповерхностей тоже важна, потому что если объективно то, во что вы наносите прием крепче, чем ваш кулак, то, конечно, все равно нагрузки не выдержит, если принципиально кулак э, деформируется сам намного сильнее, чем способен, э, чем способен деформировать а смешень, по которой удар наносится, то, конечно, разрушится, скорее всего, кулак. И вот здесь, конечно, материал опять же незаменим, потому что постоянное, регулярное пробивание вот это пробивание на глубину за пределы точки контакта формирует такую тему, что кулак укрепляется изнутри и становится более. Ну, на этом я, пожалуй, эту тему завершу. Голят, это люди, собираются на пляж. А сейчас я нахожусь в Таиланде, в отеле рядом с Тайгинг Кэмпом, в котором занимаются тайские боксеры, которых я тоже учу, кстати, уже теперь. Работать на макеваре. Им очень понравилось то, что на макеваре можно укреплять ударные поверхности голень. То есть можно работать голенью. Не увидели, как можно наносить удары в макивару со всей силы. Макивара скреблена на пальму, и можно носить больные удары в макивару со всей силы. В пальму, <смех> в дерево какой нибудь То есть что-то еще нанести удар со всей силы. Может, только очень подготовленный боец, и то ограниченное количество раз. И то он себе в конце концов садит кожи на них. Макивару можно работать практически до да бесконечности. Наносить удары со всей силы. если есть правильно, ставя ногу на мишень. Но об этом я запишу в видео. Всем пока. Обязательно подписывайтесь на канал Макивара. На сайт Макевара И на мой плейлист э, на ютубе, на моем канале личном. Э, это канал Михаил Шилов. Там есть плейлист Макивара. Там масса. Например. До встречи, друзья.